Всем здарова, дорогие друзья, с вами снова видеть. И сегодня мы будем, конечно же, снова обдуривать. Ну, не, конечно же, но а просто обдурив своих друзей. А, я вот такую вот сделал штучку. А, называется Minecraft Чит В настоящем времени. Это вот такая вот фигня. Типа ваша система Windows будет заблокирована. Там можно написать что-нибудь свое. И, и от меня, и сейчас я им позвоню и предложу скачать этот чит. Окей, okay, ждем. Алло. Включайте демку, я вам скину чит. Ага. Я вижу, кто-то уже включил. А, короче, слушай, этот чит надо сначала получить, а потом перекинуть на рабочий стол и открыть, понятно? Давай, открывай его там. Давай, перетаскивай на рабочий стол и жми кликай два раза по нему. Открыть кого? Ну вот так вот. Ничего. Ждите. А я пока. Ждите, ждите. Так, друзья. Короче, я, им, я их обдурил. Сейчас мы посмотрим, что у них выключится комп скоро. Так. Этот, короче, у этого вот сразу перезагрузится комп, так как чит только пере после перезагрузки будет действовать, понятно? А? Ч ⁇ Ч ⁇ непонятно? Не, я просто говорю то, что после перезагрузки компачит будет действовать. Вот. Нет, не надо, не надо, он сам должен перезагрузиться, когда время придет. Завершена через две минуты, вот ждем две минуты, пацаны. Окей, okay. подождите, сами вы сами ждите, вы ничего не качаетесь, окей. Okay. А то на косячите у вас вирус не будет. Какое? Она... я? А. Слушай, я, короче, тут у меня еще один есть, знаешь? Только он теперь через 30 секунд будет действовать. Я скинуть. Вот прими. Теперь. Вот этот че, тоже тот же самый почти, но он через 30 секунд действует. Давай, прими. Так же. Да, быстрее загрузится он. Сверни теперь перекину, рабочий стол и перекинь работ, что открой. Да. Переместить замены. Переместить замены. Нет, переместить замены, да ну открывай. Откройте. Так, подождите. Открыли? А у тебя что-то открывать? У тебя ничего не вылезло. Открывай. Два раза кликни на его. Открыть. Подожди. Вот жди, жди, осталось немного. Потом ваш комп перезагрузится и все. А ты пока можешь смотреть своего Бэтмена. А что Мортал Комбат что-то какой то В смысле ты играешь или сам смотришь видео? Понятно. А, ребята, у них, походу, скинулось. <санс fazer cassia> Реально у них скинулось? <с commodity> все, у них перезагрузка, и все. Он будет знать, как играть с читами. Ребята, вот так мы обдурили наших друзей. Конечно же я тебя я оставлю отзыв, мы обдарили их и все. Теперь они будут знать, как играть с Но, а, впрочем, а да, я еще забыл вам показать, как этот че действует, конечно. Сейчас откроем просто, а вот у нас через тридцать сек у нее заблокирован Windows. Нажимаем а, Пуск и английскую R и вписываем вот такую вот команду, нажимаем МОК у вас вот так вот пишет выход из системы завершен как создать нам вот этот вирус сейчас в зашли, а они нет нет не зашли так как у них заблокировался вирус ну точнее чит ну, windows и они не смогут зайти как нам сделать вот такого чит окей okay. вот это мы открываем у нас он на 30 секунд можно любое время поставить как вы видели сами окей okay, сейчас нажимаю <къем> отменяю чит окей okay. Что мы делаем создаем ярлык О, ярлычок какой-нибудь так -с. сейчас вот этот вот я тоже открою первым вот это вот фигню сюда вставляем и здесь например любое время например я не знаю 45 секунд так Система тем выйдем через сорок пять секунд за просмотр не коре тут видео о лика нажимаем далее а, выбираем имя например а, но ну, я не знаю а. чит бол можно название вот такого типа сделать типа, чит какой-то можно вот таким оставить можно нажать свойства и сменить значок <coughs> ну можно любой значок конечно же сделать например Четбол, я не знаю даже а, какой ему поставить значок. Окей, okay. давайте поставим ну, вот такой вот значок, а не вот такой вот. Нажимаем применить. Окей, okay. вот у нас такие вот два чита, типа Майнкрафт и Четбол. И они до сих пор не зашли, так как у них заблокировался Windows. Окей. Okay. И мы не написали, а они не отменили это. Реально получилось. считаться они там наверное, ночью не жаль медалак. О, он зашел. Сейчас мы ему позвоним, спросим, что как было. Я показал как делать, окей? Давайте. Не будем продавать, увидят тебя типа, это такой прикол. Давай, Леха, возьми трубку. Ага, ну че у вас там? Ничего. Эти мы тебе с Ютубом разыграли. Это такой вирус прикол. Можешь отсылать своим друзьям, также прикалываться над ними. Ваш Windows не будет заблокирован, это никакой не чит. Это просто прикол типа, ну и вот специальная команда, чтобы, вот, например, от отменить этот чит, ну точнее, отменить то, чтобы он не перезагружал компьютер. Если там, например, вы приклеились над своим другом, он боится, боялся типа думает, что реально все заблокируется, то ты можешь ему вот такую вот команду отправить, он вот это в пуске, пуск и Английская R введет эту команду и все. Ну чего Как тебе Фиг... фигня фигня тебя разыграли? Ты повелся из-за каких-то из-за каких-то что? Знай, халявной админки не бывает. Давай пока. Да. Если и только выпросить у админа, и то тебе админ забанит. Он человек не может дать админку, он человек может дать флай, либо креатив. Он, он не может, если он сам админ. Ну, если подумать, ну ладно, давай пока. Ну вот, ребят, мы развели нашего друга. Ну что ж, и вот такие вот щиты у нас есть. Есть еще один чуть, ну, но это будет, конечно же, я покажу позже. Но, впрочем, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.